Всем привет дорогие друзья на бирже EOBIT открыт EOSTEP своего рода инвест, где в зависимости от уровня, который вы приобретаете вам будет капать определенная прибыль более подробно смотрите в таблице в разделе EOSTEP самая минимальная сумма входа 10 USDT, то есть 10 долларов вложив 10 долларов вы будете получать по одной монете EOSTEP она торгуется 21 цент за штуку. За год прибыль выйдет 78 долларов. Чем выше уровень, тем больше прибыль. Здесь отображается количество доступных на текущий момент левелов. Все говорят кроссовки, но тут немножко иная система. кроссовки кто не помнит, их покупали как вещь, носили, зарабатывали таким способом при ходьбе токены. Здесь же просто монеты USTEP, уровни и от уровня будет зависеть ваш доход. На сегодняшний день открыт еще один уровень. Цена 1000 USDT. Каждую неделю будут открывать больше. На следующей неделе откроется за 5000 еще через неделю 10 и так дальше если здесь нули значит доступных пока что нет как появляется количество сразу берите что-то сегодня очень быстро все это разбирают даже в чате писали на эту тему ссылка будет в описании Заходите, пополняйте баланс, обменивайте USDT и покупайте кроссовки. Правило тут. Начисление за кроссовки два раза в сутки. Также два раза в сутки вам необходимо играть. Сейчас, секунду. Где-то было. Вот. 10 dice. На минимальной суммы. Откройте dice, посмотрите ее степ, монету. Там будет видна минималка у других людей, но обычно копейки. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.